Эффективность применения э, аллогенной дуроматры для э, превентивного хирургического лечения образования одиночных и множественных рецессий Десны перед ортодонтическим лечением несъемной ортодонтической техники, клиническое исследование Докладывает Носова Мария Александровна, врач-стоматолог, хирург, парадонтолог, имплантолог городской поликлиники номер 40 Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте уважаемые Добрый день, уважаемые коллеги! Я вас очень рада всех здесь видеть. Я вас немного отвлеку от очень серьезных гнатологических исследований, которые вы сегодня здесь все прослушали. Мне тоже было очень интересно. Я с удовольствием послушала. И сегодня я представлю вам доклад об исследовании. Такая, ну, наверное, очень интересная тема для тех, кто занимается ортодонтическим лечением. Это предортодонтическая подготовка хирургическими методами лечения для того, чтобы предотвратить образование рецессии десны для последующего ортодонтического лечения. Это авторы исследования у нас был такой коллектив большой достаточно, которым принимали и фармакологи, и провизоры, и стоматологи, и гистологи, ну и также как наш профессор за кафедрой стоматологии, директор стоматологического института Самарского государственного медицинского университета Трунин Дмитрий Александрович, он являлся актуальность проблемы. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в результате ортодонтического лечения несъемными конструкциями возникают множественные рецессии десны. 87% такая устрашающая цифра на самом деле взята из литературы, из статистических данных. Но, ну, наверное, вы сами с этим сталкиваетесь достаточно часто на своем клиническом приеме. Также есть данные из иностранных источников, что частота возникновения рецессии Диснея у пациентов с инфраокклюзией или открытым прикусом при несъемной ортодонтической технике составляет до двух раз больше осложнений, выраженных рецессией десны по сравнению с другими ортодонтическими патологиями. Я также при исследовании, когда искала источники литературы, нашла... Такое сочетание, как почему-то всегда тонкий биотип десны, в большом-большом проценте, сочетается именно с патологией открытого прикуса. Наверное, это и является одним из основоположных вот этих этиологических факторов, почему у этих именно пациентов осложнений в два раза больше, как у ортодонтических пациентов. В рецессии десны появляются ортонотических пациентов в 35% случаев в области резцов нижней челюсти при корпусном вестибулярном перемещении. И также в некоторых случаях за счет перемещения зуба обратно, то есть в ретроположении ретро происходит стабилизация рецессии и увеличение объема прикрепленной десны. Но в, в очень редких случаях происходит полное закрытие рецессии, потому что... Поверхность корня контаминирована микробным составляющим, и бесклеточный цемент пропитан на 0,8 мм в среднем контаминированными микроорганизмами или пасхаридами, микробными биокленками и всеми вот этими структурами, что предотвращает полное закрытие рецессии. Причина возникновения рецессии десны Здесь, естественно, эти логические факторы не всех рецессий десны, а именно те, которые могут возникать в процессе ортодонтического лечения. Первичная такая причина ⁇ это выдвижение зубов корпусно или опекально вестибулярно по зубной дуге в соответствии с ортодонтическим лечения. И вторичный... Причины, которые мы сейчас рассмотрим, они более интересные для рассмотрения. Например, начало ортонетического лечения и уже имеющаяся рецессии десны при определенном планировании, да необходимом планировании такая рецессия может усугубиться. Также тонкий биотип десны является Располагающим фактором образования, рецессии, наличие слизистой мышечных тяжей в области не только контрафорсов, но и тех зубов, которые планируются перемещаться более вестибулярно. Мелкое преддверие полости рта это все то же самое, та же патология с наличием слизистой мышечных тяжей. Экстремальная экструзия в данном случае это именно перемещение зубов в зону отсутствия или истончения замыкающей компактной пластинки вестибулярной. Первичная дигистенция замыкающей компактной пластинки – это речь идет о тех зубах, которые, ну, например, дистопированы или выходят вне зубной дуги уже с имеющимися вот проблемами. И пациенты с имеющимися костными дефектами в области зубов – Такие пациенты чаще всего с нами встречаются. Это хронические генерализованные пародонтиты легкой, средней, тяжелой степени. Они тоже подлежат ортодонтическому лечению, и врачи-ортодонты работают с ними. Ну, также при планировании из таких пациентов следует учитывать уже имеющиеся костные проблемы в области определенных зубов. Механизм образования рецессии десны это также вторичная дегестенция. То есть, почему уходят десна? Не потому что э, у вас произошло перерастяжение к, э, тканей, парадонтальных или напряжение да Как раньше было такое мнение, расхожее в литературе. Очень часто звучало, что от того, что доктор очень активно перемещал зубы, произошло перерастяжение. К, э, Связки парадонтальные, поэтому произошла рецессия, нет. Это происходит только потому, что зуб лишается вестибулярно-костной поддержки. То есть уровень прикрепления костной замыкающей пластинки альвеолы уходит в точку более опекальную. И естественно происходит компенсация со стороны тканей парадонта. При условии, если это биотип средней степени, толщины или тонкий, происходит образование рецессии десны. При лингвальном перемещении вестибулярно объем кертинизированной десны, наоборот, увеличивается, и зуб погружается обратно в объем костной ткани, формируется новое прикрепление мягкотканное. Естественно, такая проблема, многие уже хирурги, пародонтологи пытались предложить решение для предортодонтической подготовки. Есть пример очень успешной работы с аутотрансплантатом, тоннельными методиками. В исследование, которое мы предоставляем вот 2018 года, да, этот источник, там исследования проводили на закрытии щечных корней верхних первых маляров, которые чаще всего страдают да, и образуются рецессии в области них. Вот перед началом ортодонтического лечения устанавливали аутотрансплантат тоннельной методикой в области вот этих щечных корней первых маляров и наблюдали в общем, очень стабильные результаты впоследствии после проведения ортодонтического лечения несъемной техники. Но а вот и трансплантат, ну, помимо каких-то там чисто хирургических нюансов второго операционного поля, болевых ощущений. Самая большая с ним проблема, то, что он ограничен по объему. И если мы говорим о множественных рецессиях, о изменении биотипа перед ортонетическим лечением, да, в собственного утолщения, то, естественно, аутотрансплантатом мы воспользоваться, к сожалению, не можем, или можем только в очень ограниченных объемах. Есть опыт проведения хирургических лечений множественных лицессий Десны комбинированным методом, Это когда применяется и аутотрансплантат, и а все недостающие объемы заполняются пластическим материалом, аллогенной леофизиональной твердой мозговой оболочкой. Также проведены исследования доклинические на животных по применению этого пластического материала. Есть патенты на исследование и эффективность операции с пластикой, твердой мозговой оболочкой. И это запатентованный метод лечения хирургического множественных рецессий десны. Цель исследования для меня лично была в оценке эффективности аллогенной твердой мозговой оболочки у ортодонтических пациентков. Перед ортодонтическим лечением, потому что, к большому сожалению, таких пациентов у меня не очень было много, которых я успевала пролечить перед началом ортодонтического лечения. Чаще всего я сталкиваюсь с пациентами, уже приходящими постфактум, после ортодонтического лечения, с которыми приходится уже решать создавшиеся проблемы. Но я бы хотела сказать, что это цель исследования была для меня в, с точки зрения актуальности для врачей-ортодонтов. Я бы очень хотела обратить ваше внимание на то, о чем мы сейчас будем говорить, потому что Возможно, в вашей клинической практике вы теперь сможете обращать внимание на определенные нюансы со стороны тканей парадонта, делать для себя какие-то такие заметки диагностические, и, возможно, уже более активно взаимодействовать с врачом-пародонтологом вашей клинике или какого-то клинического да, комплекса, в котором вы работаете. Группы, на которых было проведено исследование, это пациенты с рецессией медицины, кому были проведены пластические операции с применением пластического материала и аводотрансплантата, и пациенты, которым были предварительно просто установлены пластические материалы для препятствия возникновения рецессии. А теперь мы поговорим о тех показателях, которые очень интересны для диагностики при планировании ортодонтического лечения. Когда вы первично встречаетесь с вашим пациентом, перед вами приходит не просто человек, это приходит какой-то комплекс фенотипических показателей так чтобы его разобрать, да, то есть, например, это какая-то очень а, невысокого роста худенькая девушка, которая требуется ортодонтическое лечение, И, например, такой фенотипический показатель, как конституция пациента, будет являться одним из ведущих факторов атрофии в полости рта. Естественно, что вы все на своем приеме с этим сталкивались, возможно, просто не связывали это с маркерами в полости рта. такими, Также фенотипическим показателем будет являться тип костной ткани, ее объем, объем десны и толщина десны, то есть это то, что мы о чем сегодня говорили, биотип, и также ее положение по высоте. Это ширина керотинизированной, прикрепленной десны и ее толщина. Точки крепления мышц, они индивидуальны, нужны они нам для того, чтобы определить либо визуально, либо пальпатурно точки э, мышечные тяжи, которые могут угрожать и привести к каким-то нежелательным результатам, таким как образование рецессии десны. Также форма зубного ряда, форма и размер зубов, межриллярное расстояние, ну и естественно гигиенические индексы, которые влияют и на при Предлечения на ортодонтическое лечение, ну и на сохранение стабильного результата. Парадонтологические показатели, которые учитывают уже доктор-парадонтолог это так называемая парадонтальная карта при лечении рецессии десны это глубина рецессии, ширина керотинизированной или прикрепленной десны, толщина керотинизированной десны, расстояние от режущего края зуба до зенитой рецессии и величина зубодесневого кармана или его глубина. Всем пациентам была проведена конусно-лучевая компьютерная томография до начала и после окончания уже ортодонтического лечения. Также все пациенты прошли через заполнение всех протонологических и карт и составление планов. Это примерная таблица фенотипического планирования, которым можно по ней в общем, очень быстро определить тип пациента, его показатели, структуры в полости рта, которые мы будем учитывать при планировании не только ортодонтическом, но и пародонтологическом, при выборе метода той же хирургической манипуляции, которая будет ему показана. Данные фенотипическое планирование, у кружочком выделены показатели, которые вроде продемонстрированы на клиническом примере. В дальнейшем эта пациентка обратилась в клинику в 2013 году с жалобами на свойственными хроническим генерализованным пердонтитом по. Типу конституции она типы Типа гостей были определены на конусно-лучевой томографии это второй и третий. Атрофические процессы были в пределах нормы, биотип десны средний. По ортодонтической патологии был выставлен диагноз врачом-ортодонтом, перекрестный травматический прикус. Зубы крупные, треугольные формы, выраженная зубочелестная аномалия верхней дуги в дистальных участках, множественная скученность десов, зубов, дистопия, торта Выбор методик операции. У данной пациентки, которую я вам сейчас представлю, были прооперированы все зубы от первого маляра до первого маляра на верхней челюсти и 9 зубов на нижней челюсти. Учитывается класс рецессии десны, класс уболи, сосочка патарная, объем парадентальных тканей, наличие некариозных пришечных дефектов, которые очень часто сочетаются да, с ортодонтической патологией, качество откружающих окружающих тканей, наличие слизистомышечных тяжей, мелкое преддверие рта и степень экстраузии, которая будет предполагаться при ортодонтическом лечении. Из этих всех показателей формируется выбор методики операции, количество этих операций и применение того или иного пластического материала. Вот с такими жалобами обратилась к нам пациентка. К раздативу здесь неприятный запах из рта, наличие зубных отложений, наличие пигментации в полости рта. Был поставлен диагноз хронический генерализованный перодонтиз средней степени тяжести была проведена полная пародонтологическая подготовка, пародонтальная хирургия в области всех зубов верхней и нижней челюсти в технике рамфер 2 и, естественно, медикаментозная терапия. Через три месяца было выявлено полное заживление всех зубодесневых карманов. Они были все компенсированы, мы добились стабильного результата, но, ну естественно, обнаружили сразу имеющиеся рецессии десны, которые уже были в наличии. И также требовалось проведение ортодонтического лечения. В случае с этой пациенткой было принято решение, так как требовалось расширение дуги верхней челюсти, а уже имелись рецессии в области верхней челюсти, на нижней, в нижней тоже участке в первом и четвертом сегменте. Принятое было решение провести предордонтическое хирургическое лечение по устранению рецессии десны и изменению ее биотипа. План лечения был представлен на первый и второй сегменты, были прооперированы по раздельности методом коронально-ротированного лоскута с применением твердой мозговой оболочки в качестве пластического материала, техникой Санктис Зукелья 2000 года. Фронтальный участок нижней челюсти, четыре э, центральных лица были прооперированы методом коронального смещения с применением свободного десневого депитализированного трансплантата с исечением мыслистомышечных до с закрытым доступом, и зубы в четвертом сегменте 43-44-45 были прооперированы туннельным методиком с применением свободного десневого депитализированного трансплантата. Это так выглядит парадонтальная карта, которая заполняется на каждый зуб у каждого пациента, и наблюдение проводится исходное клиническое значение, потом 3, 6 и 12 месяцев. Ну, эту пациентку я наблюдаю достаточно уже более длительный срок, но тем не менее ее карту вот из года в год заполняю. Так же, как, в общем, более всех остальных пациентов, которые находят все силы ко мне прийти. Кружочками выделены показатели, которые были алгоритмом выбора для выбора методики операции. Почему на верхней челюсти в первом и втором сегменте было применено пластический материал, потому что его объем очень большой, и было прооперировано 12 зубов. Естественно, что никакой аллотрансплантат не мог заместить такой объем тканей. Для нижней челюсти был выбор. Это аутотранспланта, свободный десневодопитализированный транспланта, из-за того, что там были критические значения по толщине прикрепленной десны 0,7 мм и полное отсутствие прикрепленной десны как таковой по высоте. Вот они объединены в кружочке тоже вот эти нулевые значения области зубов 31 и 41, 32, 42, нулевые значения ширины прикрепленной десны и значения толщины прикрепленной десны. Так же, как и для зубов 43, 44, 45, тоже критические значения. Поэтому применяется аутотрансплантат. Это те показатели, которые диктуют методы и качество применяемых холопластических материалов. Протокол хирургической операции. Демонстрационного примера мы рассмотрим первый сегмент. Начинается всегда операция с измерения показателей сессии Дисны Дизайн размера, подготовка принимающего ложа обработка поверхности корней и зубов Подготовка пластического материала, фиксация и закрытие Это измерение показателей производится наградуированным продонтологическим зонтом Здесь сложность чаще всего она всегда возникает в том, что здесь размыто цементное малевое соединение из-за наличия образия твердой тканей и зубов, но вполне можно вот как бы при работе, например, с оптикой, с увеличением можно определить эти границы. Таким образом, измеряется толщина прикрепленной десны. Это дизайн размеров, разрезов по методике Зукеля, коронально ротированного смещения. Здесь центральный зуб, в отличие от традиционного метода допускающего у автора, выбран не клык, всегда выбирается, а здесь первый премоляр. Дизайн. Обратите, пожалуйста, внимание да, на наличие уже, скорее всего, вторичной в данном случае, потому что все-таки у пациентки первичный диагноз – это хронический пародонтит генерализованный. Это подготовка принимающего ложа. Обработка поверхности корней проводится специальным... А гелем, содержащим 17% фтора, для того чтобы буферным действием своим поднять контаминированность бесклеточного цемента для более легкого его удаления для полировки поверхности корня для того, чтобы их зачистить. Это тоже этап обработки. Подготовка пластического материала твердой мозговой оболочки. Она вырезается по созданному шаблончику небольшому, прямо в процессе операции перфорируется, смачивается либо физиологическим раствором, либо кровью пациента. Вот Таким образом и фиксируется в зону операции. Она пришивается узловыми швами к межзубным сосочкам, доэпитализированным ранее. И сверху все это закрывается слизистым, кастичным лоскутом, ушивается. Введение пациента э после операции он обрабатывает антисептиком полосухта три раза в день. Традиционно гелем с хлоргексидином. Для уменьшения отека как всегда гипотермия в первый день. Болевые ощущения, в общем-то, не выражены при подобных вмешательствах. 1 два дня требуется прием нестероидных препаратов. И также назначается на 7 дней до операции, на 14 дней после операции, особенно при применении аутотрансплантатов. Это препараты ⁇ Тринтал ⁇ и ⁇ Октавигин ⁇ по патенту в целях улучшения регенерации. Вот эта схема. Способ медикаментозной поддержки пациентам при выполнении костно-пластических операций. И конечные значения после того, как мы были уже прошло 24 месяца после хирургических вмешательств. Красными столбиками вы выделены исходное значение глубины рецессии и состояние через 24 месяца. И также всегда контролирующее вот это расстояние от режущего края до Диснейра, РД, то, что называется, да, оно всегда контролирует вас от того, что правильно ли вы сделали первичные измерения по глубине рецессии и его показатели через 24 месяца. здесь прошло уже более наверное 6 лет уже давно оконченное ортодонтическое лечение Но вот хотела бы обратить внимание на формирование прикрепленной десны и абсолютно стабильный результат Некариозные поражения пациентку ее не беспокоит она их в общем оставила в таком же состоянии как они были. Это этапы лечения во втором сегменте, Это исходная картина и то уже, на что были поставлены несъемные ортодонтические техники. Этап уже прооперированная верхняя челюсть, прооперирована нижняя челюсть, первая дуга установлена, пока только, по-моему, самая первая на верхней челюсти. Ну и динамика да, результатов, то есть я этот клинический пример, я наблюдать имею возможность постоянно. И вижу, что нет ни рецидивов, никаких проблем с этой пациенткой и с ее вот клиническим примером, именно как предподготовку предортодонтического пациента. Это препараты местного применения, которые применяются при регенеративных операциях в полости рта. Они разработаны компанией Феталон. Это периогель, который является ранозаживляющим. Периогель содержит хлорофилл, который насыщает ткани кислородом. И Также есть форма с хлоргексидином при постхирургических вмешательствах и ополаскивателя для антисептической обработки. Да. Это мы в матрицу попали, да? Наверное. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Если... Спасибо большое. Вы присаживаетесь. Сейчас мы все вопросы... Докладчики, можно вас попросить вернуться на сцену, но нам еще, у нас еще одно выступление было запланированное, да, музыкальное, для того, чтобы мы перед обедом расслабились чуть-чуть, чтобы лучше переваривание было после этого. Только я не знаю, где, где наши гости. Тут у нас звучало так, что компания стоматологический магазин Ромашка дарит выступление очаровательной скрипачки. Да, давайте, пока мы соберем докладчиков, и пока будут собираться скрипачка, мы, э, Амрия Анатольевна, пожалуйста, да, вас тоже просим. А, Алексей Викторович ушел, да? Вы будете отвечать, да? А, завтра. Да. Значит, Сергей Александрович Викторович нас пока покинул временно, но он будет завтра, поэтому все вопросы, касаемо его доклада, вы можете передрисовать на завтрашний день. Ну что, кто хотел бы что-то спросить... Да. У меня вопрос, Александр Николаевич, вам. Скажите, пожалуйста, вот так все получилось в результате ваших исследований, что вроде бы нас учили, да, определенный рисовый путь, суставной путь, есть зависимость. Ничего этого получается нет. нет. Никакой зависимости. Нет. Я вам объясню, почему. Трансверзальный. Все а, так. Вот, вот? реально нет. не знаю, с одной стороны, а если бы я был анархистом, я бы сказал, хорошо. А с другой стороны, не так уж может вы, быть вы это знаете, и хорошо. Вы знаете, на чем, как мне кажется, основаны вот эти постулаты? Люди брали, мерили средние значения. И по средним значениям мы получаем, что суставной наклон такой, прессовый наклон такой. И по средним анатомическим значениям брали это как руководство действию. Но у реальных пациентов это все вот так. Поэтому здесь и сказать, что их функция неадекватно жевательная, нельзя сказать. Они вполне, если взять тесты на жевательную эффективность, они вполне справляются, и у них гармонично все. Поэтому вот мы при реконструкциях, мы можем стремиться к среднеанатомическим параметрам. Мы можем стремиться. Но если мы от них отходим, это не будет являться с моей точки зрения ошибкой. Понятно. Но все-таки так немножко как-то не по себе, как бы. Анархия, мать, порядка, нет никаких законов, ведь жизни тоже можно сказать. Вы это знаете, все для среднего, статистического человека сделано, а люди мы разные. Анархисты, знаете, кстати, вы, так и вы говорили. Знаете, вы знаете, вы можете легко промоделировать вот это движение нижней челюсти. Вот смотрите, ведь реально нижняя челюсть, когда движется, она имеет три точки опоры. Сустав один, второй и резцовый. Да, или точка контакта зубного ряда. И когда мы двигаем как-то, то у нас все движение осуществляется за счет этих трех точек контакта. И в зависимости от того, какая поверхность наклонная, как это все происходит у нас, челюсть в этой связи и так и двигается. Поэтому э, вот никаких э, факторов, таких, которые бы указывали, что это движение может быть неверным, в этом случае нет. Вот ну, хоккеист двигается вот на коньках. У него две точки опоры, да, вот как, как оно, а тут будет третья, у вас личная опора. У вас просто, ну, корпусное движение челюсти будет чуть-чуть другим, в зависимости от того, какие направляющие. Но в целом это нельзя сказать, что это что-то неправильное при этом. Потому ну вот, а какие основания говорить, что это неправильно? Ну, какие? Спасибо, ну, ну, вот я, я понял. Я, я... Спасибо. Еще один... да, спасибо, еще один вопрос. Давайте тогда, может... Вот еще. Сейчас. Сейчас. А, я. а может быть, пока Александр Николаевич думает, мы сейчас послушаем скрипач. Скрипачку. Как правильно? Скрипача или скрипачку? Скрипачку. И после этого Александр Николаевич даст ответ на ваш вопрос. А вы еще раз озвучите громко в микрофон? Будет ли в вашей программе электромиография? Потому что мышцы тоже значение имеют. Спасибо. Давайте, давайте в микрофон давайте в микрофон. Уважаемые коллеги, добрый день Меня зовут Алексей Шаров Я из стоматологического магазина «Ромашка» И этот не единственный подарок сегодня для вас Пока Александра Бейли переодевается Мы хотели бы разыграть 5 ирригаторов И 5 звуковых щеток и вот этот замечательный ребенок сегодня будет рукой судьбы, которая определит наших победителей. Те, кто не принес сегодня визитки к нам на стенд, сможет воспользоваться этой возможностью завтра. Мы также их соберем и проведем завтра повторный розыгрыш, если позволят организаторы конференции. Спасибо. Итак, чтобы сократить немножко процедуру, мы просто выберем 10 случайных визиток, озвучим их, а подарки вы сможете получить у нас на стенде. Он находится вот здесь, у выхода по диагонали направо. Итак, Кончаковский Александр Вадимович. Написано «Не звонить». Поздравляем. Очень хорошо. Да, потом мы по номеру телефона вас быстро вычислим. Угу. Будьте любезны. Любовь Леваднева. Браво, да? Поклопаем. Спасибо. Солдатова Людмила Николаевна. Ура, ура, ура. Это все победители пока на щетке. Баштовенко Екатерина. И пятый. Правильно? Да, и так. Ибрагимова Юлия Владимировна. Поздравляем. А теперь победители. Анастасия. Булычева Дарья. Поздравляем. Пономарева Карина Геннадьевна. Браво, браво, браво. Еще три. Ершов Павел. Еще двое. Если кого-то не будет сегодня, он сможет подойти завтра или кто-то ушел. Виталий Соколов. Ну и последний победитель. Я попробую вас воспрести, возможно, я ошибаюсь. Копылова Юлия. Поздравляем, спасибо. Я передаю микрофон тогда, да, и будьте любезны, встречайте еще одно выступление, великолепный Александр Брэй. А, еще будет одно выступление? Спасибо большое. А пока переодевается артист, может быть, мы еще успеем немножко на вопросы, чтобы мы быстрее все это дело прошли. Если позволите, я один задам вопрос. Так я еще не ответил. А